Привет! Сегодня я вам расскажу о командных видах спорта, в которых есть мячик. звонки звонки мяч, ты куда поначалу скач? Вы эти виды спорта многие знаете. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, начнем. Первый вид спорта, о котором я вам расскажу, это баскетбол. Пишите в комментариях, кто из вас занимается таким видом спорта. Ну что, начнем? Вид спорт – это баскетбол. Команда – игра, в которой команды забрасывают круглый мяч специальной корзины, подвешенные на высоте 3 метров. Цель игры – забросить мяч в корзину противника. Для игры в баскетбол нужны две команды. По 12 человек в каждой команде. На поле для игры выходят 5 человек. Игра состоит из четырех периодов по 10 минут каждый. Баскетбольный мяч. Длина от 750 до 780 мм. Вес от 567 до 650 грамм. Материал резина. Волейбол. Команда игра, в которой две команды соревнуются на площадке, разделенной сеткой. Цель игры отправить мяч на ту сторону соперника, таким образом, чтобы он коснулся земли, и соперник не смог отправить его обратно. Волейбольный мяч, длина от 650 до 670 мм, вес от 260 до 280 грамм. Материал кожи натуральная или искусственная, регби. Контактный командный вид спорта, возникший в XIX веке в Англии, один из видов футбола. Цель игры. Игроки каждой команды передавая друг другу овальный кожаный мяч руками и ногами, пытаются приземлить его в зачетном поле за воротами соперника или забить его в N-образные ворота. За это команде начисляются очки. Мяч для регби. Вес от 410 до 460 кг, длина 280 до 300 мм, окружность от кончика до кончика от 740 до 770 мм, окружность по ширине от 580 до 620 мм, материал натурально или искусственная кожа. Бейсбол. Лапта или бейсбол – это командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой. В состязанных участвуют две команды по девять игроков. Цель игры – ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать до противоположной стороны и обратно. Не дав противнику, оставить ее пойманным мячом. Мяч для лапты, аналогичный теннисному. Теннис. Большой теннис – второй в мире по популярности вид спорта с мячом. В игре соперничают либо два игрока, либо две команды, состоящие из двух игроков. Цель игры – отправить мяч в сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить на поле. Более, не более чем после первого падения мяча на игровом поле на половине соперника –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 Футбол. Самый популярный командный вид спорта с мячом в игре. Футбол играет как девочки, так и мальчики. Цель игры. Забить мяч в ворота и соперника, чтобы играть в футбол, требуется только поль, мяч и две команды с одиннадцатью игроками с каждой стороны. Мяч для футбола, длина окружности от 680 до 700 миллиметров вес 450 грамм, материал кожа натуральная или искусственная. Вот про такие виды спорта я вам сегодня рассказала. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментарии, каким видом спорта вы занимаетесь. Пишите в комментарии.